Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Перед вами топ-15 компаний, получивших госконтракты в Америке. Самый большой контракт компания Гео. 11 миллионов долларов. Второй по величине в SEC 7 миллионов долларов. В SEC, честно говоря, была на первом месте до того момента, как Гео не пришла. Ну и остальные компании. Мы тоже получили господдержку у нас такие компании существуют в России некоторые только за, за счет этого и живут и насколько вот эти госконтракты влияют на деятельность этих компаний мне захотелось посмотреть чуть поглубже и несколько компаний я загрузил в таблицу фундаментального анализа давайте посмотрим что получилось так компания так немного компания Geo Райт, который занимается в сфере недвижимости, тюрем, психбольниц. Ну, берет в аренду, обслуживает и вот на этом зарабатывает. Всек занимается на вторичном рынке военной техники, ремонтирует, продает и так далее. General Electric, наверное, более известно в этой компании. А, ну, также еще как Merck. Так, Это пионер среди электрических компаний. Максимум патентов в этой компании – так, Quest Diagnostics работает в серии медицинской диагностики. Ну и об этом, конечно, тут сразу цифры высокие, хорошие. Так, Мерк фармацевтическая компания, очень крутая, крупная. Вот мы видим, что совсем недавно взлетела, и до этого взлета у нас был на канале ролик, почему она выросла в цене так неплохо так что посмотрите обязательно так general dynamic компания которая работает с техникой военно-морского флота ремонтирует продает ремонтирует и доставляет запчасти ну вот в этом направлении и power right компания которая <coughs> тоже райт right, но у нее широкая сфера деятельности это инфраструктурные проекты под которые у нее есть территории а также территория у нее под проекты возобновляемой энергетики, ветряки и солнечная энергетика. В этом направлении также у нее есть еще железная дорога э, в собственности со, всеми, со всей инфраструктурой. Вот. И еще одно направление у этой компании это земля для выращивания, для строительства теплиц для выращивания каннабиса. Ну, то есть они вот, предоставляют под, это, э, под эту деятельность аренду земли. Вот. Ну, это единственная компания, нет, одна из немногих компаний пандемия на которую не повлияла так давайте все-таки посмотрим что же там э, по госконтрактам напомню гео получила 11 миллионный контракт а если посмотреть на доход то у него 113 миллионов доход, чистого дохода то есть э, мы можем говорить о том что госконтракт в принципе э, не очень сильно влияет на деятельность этой компании так, если взять в ВСЭК, то здесь минус 5 миллионов за прошлый год, а контракт они заключили на 7 миллионов, соответственно, тут огромное влияние. Так, General Electric тут меньше 7 миллионов и доходность этой компании по чистой прибыли 5,7 миллиарда долларов. То есть здесь практически госконтракты, ну, может быть, идут какой-то дополнительной стороной и не знаю, здесь компания от этого не зависит. Так же, как и Quest Diagnostics. Но мне кажется, здесь больше повлияло последние несколько лет пандемии и Quest Diagnostics на этом выросла. Вот. Merk. Тоже я бы сказал, что здесь госконтракты не влияют на деятельность этой компании. 900 миллионов у нее чистой прибыли. При госконтрактах там порядка 2, 3, 4, 5 миллионов. В принципе, здесь ничего не говорит. Так же, как и General Dynamic. Но вот единственное, что Power Right с чистым доходом 2 миллиона, а госконтракт у них тоже порядка 2 миллионов. <coughs> Ну, чуть меньше. Ну, соответственно, здесь, да, зависит. Ну, и надо сказать, что Power Ride right занимается э, таким передовым направлением, как э, зеленая энергетика. Вот, соответственно, здесь э, еще э, в стадии разработки некоторые моменты. Вот, ну, и каннабис, когда ждем, выстрелит, и я думаю, что у них будет неплохая прибыль в этом направлении. Так, ну, это надо сказать по прибыли компании. Практически не зависит, кроме PowerRide. Единственным таким вопросом компания Geo выплачивает слишком большие дивиденды. Это может быть только из-за того, что компания упала в цене. По какой причине она упала в цене, не могу пока сказать. Но 19% годовых это просто ну, гигантские цифры. И думаю, что это продлится, скорее всего, не очень долго. Ну и надо сказать, что те компании, которые получают госконтракты из года в год, они являются фундаментально надежными, потому что они сохраняют такую некую стабильность и за счет этого, скорее всего, наращивают свои обороты. Ну и в то время, когда вот, цепочки поставок рвутся, это пандемия, в этот момент госконтракты как раз помогают, не, восстан... ну, как сказать, не заместить, а может быть в какой-то степени даже эмоционально быть готовыми к любым ситуациям. Ну, то есть вот есть госконтракт, можно работать. Так, Ну и из этой семерки выделил бы две компании, которые мне понравились больше всего. Это General Electric, несмотря на то, что они получили такую небольшую цифру. По, по показателям они выбрались из практически банкротов там 3-5 лет назад, и компания PowerRite, они по цифрам очень хорошо выглядят, валовая маржа 100% практически, ну как же, конечно это просто феноменальный результат. Вот. На эти компании я бы, наверное, обратил пристальное внимание и чуть ближе бы их рассмотрел. Какая компания более интересная, на ваш взгляд, с точки зрения инвестиций, пишите в комментариях. Я думаю, что там тоже можем обсудить все за и против.